Приехал из города Екатеринбурга за этим красавцем в компанию «Завгар». И хотел бы отметить Веру, что есть такой менеджер у вас в вашей компании. Вот.